Добрый день, друзья! Приветствую вас на нашей онлайн-тренировке. Меня зовут Павел Карпачев, я инструктор фитнеса, бодибилдинга, оздоровительной физической культуры. С вами мы занимаемся круговой силовой тренировкой, направленной на развитие и поддержание в тонусе всех крупных мышечных групп. Мы с вами поработаем с собственным весом, берите любой инвентарь, который у вас есть, все пригодится. Почему? Потому что я задаю направление, а уже, собственно, мы работаем гибко, исходя из того инвентаря, который вы имеете, и исходя из ваших физических возможностей и ваших физических кондиций. Я буду предлагать альтернативные упражнения, вы смотрите, что вы можете сделать, что у вас есть из этого для для этого из инвентаря и пытаетесь повторить за мной. Но ну, в принципе, как обычно, я уже вам такой вариант тренировки показывал. Что сегодня у нас в меню? А, я все время готовлю нам тренировочную программу. Сегодня я решил немножко разнообразить наш тренировочный процесс. Да, мы работаем с собственным весом, но в этот раз я сделал фактически все три круга разные. То есть я добавил Разнообразие, и у нас один круг не будет подходить, походить на другой. Нам понадобится коврик, собственный вес, любой инвентарь, который у вас есть. И сегодня я еще буду использовать скамейку для отжиманий. Итак, начнем а, с суставной гимнастики. Мышцы шеи. Сверху Погоди, запускаемся и разминаем наш организм. Разминка – это залог успеха в любой тренировке. Круговые движения шеи в правую сторону, головой крутим. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десятка влевую. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Наклоны вперед-назад. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Наклоны из стороны в сторону. Один. Два. Три. Иди на шаг назад. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Хорошо. Рукой себя за голову взяли. И плавные. Наклончики маятниковым движением в правую сторону и в левую сторону. Ручки в замок собрали. Пальчики. За голову. И наклоны. Шеи. Вперед. Хорошо крут влево, вправо, влево, вправо, вперед, назад. Поработали шеи аккуратненько. Главное потихонечку прохрустить, но нигде не защемить наши шейные позвонки. Продолжаем продолжать. Плечевой сустав. Поднимаем плечики вверх, проваливаем вперед, опускаем вниз. И собираем лопатки вместе. Хрустим и снова вверх и вперед. Круговые движения. Два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь то же самое назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А теперь немножечко амплитуднее. Ручки сложили. И круговые движения плечом, суставы вперед. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вперед. Один, два, три, 4 5 шесть, семь, восемь, девять, десять. И раз, два, три, 4 пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Хорошо. В суставной гимнастике, в суставной разминки, вообще в разминке в целом я вам рекомендую обращать внимание на два сустава шаровидных. Это плечевой и тазобедренный. Это два сустава, которые. Двигаются во всех плоскостях, куда угодно. И поэтому они самые травмоопасные. Не разогрев эти суставы, самая большая вероятность – тазобедренный, плечевой. И я бы отнес к этому еще коленный сустав. Вот на них обращайте внимание при разминке обязательно. А если мы туда добавим еще поясницу и шею, то у нас будет вообще все прекрасно. Ну и не забываем про локти. Давайте согнули руки в локтевом суставе и круговые движения от себя. 5, 6, 7, 8, 9, 10 к себе по 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10 от себя по 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10 и к себе по 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Покрутили. Хорошо. Здесь можно вообще амплитудно работать и лутевой, и плечевой одновременно. При желании можно амплитудненько поработать. Так что я вам предлагаю такой вариант. Для примера. Теперь. Кисти рук, поскольку будем отжиматься, нужно проработать. Замок собрали, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Хотите право-влево, право-влево, как вам удобно называть Вверх-вниз, право-влево, как вам удобно. Теперь круговые движения. 5, 6, 7, 8, 9, 10. К себе проработаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Ручки встряхнули. Локтевой сустав, плечевой сустав. Проработали. Запястье. Мышцы а, проработали. А, суставы проработали. Спускаемся ниже. Тазобедренные. Круговые движения. Встали. Ширина плеч или чуть шире плеч. Круговые движения в тазобедренном суставе в правую сторону. Три, четыре. Комплектутненько. Пять. Работаем. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. В обратном. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь девять здесь еще раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять в обратную один два три четыре пять шесть семь восемь девять десять хорошо сделали теперь наша задачка продолжить работу с тазобедренным суставом спускаться ниже, но мы не забудем про спину, сейчас встанем шире плеч, носочки разведем в сторону, наклончики, правая-центр-левая, левая-центр-правая, на счет раз-два-три-четыре работаем. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 и чуть-чуть назад, прям немножечко, оп, чуть-чуть. Хорошо. Похрустели немножечко, плавненько обязательно, со спиной плавно, тем более, если есть грыжи, протрузии в поясничном отделе позвоночника, здесь вообще надо очень аккуратно любые скручивающиеся скручивающие движения делать. Хорошо, поработали. Теперь найдем опору, проработаем дальше наш тазобедренный сустав, немножечко там еще коленный подвигается. Наша задача согнуть ногу в коленном суставе, и сделать круговые движения забеге от себя три 4 5 шесть семь восемь девять 10 в себе вовнутрь один 2 три 4 5 шесть семь восемь девять 10 другая от себя 1 2 три 4 5 шесть семь восемь девять Вовнутрь. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Покрутили. Теперь маховые движения вперед-назад. Только аккуратно. Не избейте никого и не избейте. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Другая. И... Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Теперь заводим ногу к себе и мах от себя. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. То же самое с другой поработаем. К себе и от себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еще разок. 10. Хорошо, что-то заведаем. У нас точно размеры как следует. Теперь коленные задачи. Ножки накрыли, точнее колени накрыли ладошками, согнули ноги в колено с Круговые движения в правую сторону. Два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В левую раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В правую раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В левую раз, два, три. 4, 5, 6, 8, 9, 8. Хорошо. Размяли, остался голеностоп. Поставили ногу от себя на носочек. Труговое движение от себя. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Вовнутрь. Раз, три, 4, 5, семь, восемь, девять, 10. Другую от себя. Раз, два, три, четыре. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Вовнутрь. Раз. Три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, восемь. Хорошо. А теперь подъем на носочки. Вдох. Перекат на каточки Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Вот такую мы с вами 10-минутную основную разминку провели. Должны наши все болезни суставы похрустеть, немножечко поработать, погреться. А при этом мы подняли пульс, подышали, подышались его. Чуть-чуть вспотерил, -чуть прям капелька в первые выделилось. Дыхание участилось, сердцебиение участилось, водички глотнули и начинаем нашу с вами работу. У нас сегодня три круга, в каждом круге будет разный набор упражнений, вот. я вам буду показывать упражнение, объяснять технику и сразу его выполнять. И начнем мы с отжиманий. Для Тех, у кого с этим проблемы, тот отжимается на коврике с колен или по-армейски. Кто может э, делать более сложную версию? Первое, что мы делаем, это э, отжимание с широкой постановкой рук, чуть шире плеч, можно сильно шире плеч, в зависимости от э, вашего желания сегодня. И э, с постановкой ног на опору. У меня это будет вторая ступенька шведской стенки. Можно, допустим, поставить сюда, даже для разнообразия покажу. Вот, пожалуйста. Работаем. Наша задача с вами. Становимся на опору. Ширина плеч. Таз не проваливаем и не выпячиваем. Отжимаемся, смотрим вперед перед собой, опускаем грудную клетку. Наша задача 20-25 повторений. Поехали. Два, три, вдох, выдох, 4, вдох, выдох, 5, вдох, выдох, 6. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, один, два, три, четыре, пять. Хорошо, вот 25 это то число, где последние пять повторений я почувствовал жжение в верхней части большой грудной мышцы. Закислилась передняя дельтовидная мышца плеча. Трицепс пока не включился, потому что у меня была достаточно широкая постановка рук. Хорошо, это первое упражнение в нашем сегодняшнем меню. Второе это будет приседания. Ширина плеч можно чуть шире. Носочки разводим в сторону 15-20 градусов. Наша задача – статодинамические приседания. Опускаемся до параллели с полу 90 градусов бедро к полу. Там делаем 10 маятниковых движений 15-20 сантиметров амплитуда. На выдохе поднимаемся. 5 вот таких, 5 подходов по 10 движений. Итого у нас около 50 таких полу, не полуамплитудных, а 10-15 сантиметров амплитуды приседания. Вот. Сели и поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Стали выдохнуть. И поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять. Встали, выдохнули. Возвращаемся. Два. Три. 4, Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10, 3, Готовы. Еще два таких. Один. Два. Три. 4, 5, Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10, Встали, выдохнули. И еще один. Один. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Стали выдохнуть. Отлично. Молодцы. Сделали два уже. Третьим нашим упражнением будет... Вот это упражнение будет повторяться каждую серию. Одно единственное упражнение, которое повторяется. Это будет отжимание спиной к опоре. Где у нас будут с вами работать плечи. широчайшие мышца спины. Трехглавая мышца плеча. Грудная клетка. Я попробую использовать сейчас. На шведскую стенку, честно, ее не использовал ни разу. Таким образом, не получится перейду на... Э, перейду на... Забыл, называется, штука для обуви. Итак, вот наше с вами исходное положение. Опускаемся 90 градусов по суставе. На выдохе выжимаем вверх. И работаем 20 раз. Два, три, четыре. 5, 90 градусов в локтях, 6, таз следует, 7, строго вниз, 8, 9, даже вниз и немножечко под себя, 10, назад туда, 11, провалимся чуть-чуть, 13, ноги вперед, 13, ноги или выпрямлены, 14, или чуть подсогнуты, 15, стоят на пятках, 16, 17, 18, 19, 20. Есть разные варианты выполнения этого упражнения. Они зависят от опоры, которую вы для себя нашли. В моем случае это шведская стенка, и локти у меня расходятся в сторону, под градусом. Вот таким образом. Я фактически не могу их прижать к корпусу, не выкручивая плечи, поэтому мне приходится их чуть-чуть развести. И в таком случае у меня, кроме того, что я хорошо прорабатываю, в том числе, чувствую переднюю дельтовидную, потому что на нее идет опора, и малую большую грудную мышцу, верхнюю часть большой грудной мышцы. Прямо в нее очень хорошо бьем. Если бы у меня была другая опора, я бы мог взять руки параллельно, захватить, и отжиматься таким образом, и старался бы лобки прижать к корпусу, я бы больше почувствовал Внешнюю часть а, трёхглавой мышцы плеча, и вообще у меня нагрузка б, акцентированно перешла на 30, но мы с вами сегодня 30 еще поднагрузим. Вот надеюсь, я в скороговорках ничего не перепутал, в плане терминологии бывает заговорюсь, и я, что нет, не то. Но я надеюсь, у меня я ошибся. Век живи, век учись. А дальше я предполагаю лучшее упражнение на развитие, на мой взгляд. Мое субъективное мнение. Лучшее упражнение на развитие гублавы. Фу, гублавы. Развитие большой ягодичный. Это болгарские выпады на одной ноге. Если есть гантельки, возьмите. Нет. 15-20 повторений. Колено в пол. Взгляд вперед перед собой. Корпус чуть не планирован. Центр тяжести всегда на пятке. Два, Там нога. 3. На носке не стоит. 4. Если она у вас лежит. 5. вас. 6, не такая а сильная опора, 7, как смыска. 8, приходится акцентироваться, 9, на большой ягодичную, 10, в данном случае левая ноги, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, завершающий, 20, Хорошо. В этом упражнении я отлично чувствую большую ягодичную и даже немножечко среднюю ягодичную мышцу, потому что получается чуть в сторону заваливать таз. Не скажу, что это совсем правильно, рекомендую, чтобы он находился ровно. Вот. Но я его чуть-чуть от, отвожу в сторону, ввиду своих анатомических особенностей. И чтобы стабилизировать нагрузку, напрягаю еще среднюю ягодичную чтобы она не позволяла ему дальше провалиться в сторону. 1. А вот 2 правые ногам для середины. 3. 4. Тут нет проблем. 5. Поэтому 6. Тут большая ягодичная. 7. Все забирает. 8. Я делаю свободно. 9. Нагрузка легкая. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18, 19, 20. Еще лайфхак. Нога, когда на опоре лежит, очень часто неудобно и больно, если опора находится выше пальца. Я опускаю так, что у меня находится нагрузка на пальцах. Я их немножечко натягиваю на себя, проваливаю туда опору, а она у меня находится как бы, в такой ямке, получается угол между пальцами, вот, и я ее не чувствую очень хорошо и комфортно. Если же она туда у меня дальше начинает проваливаться, начинает давить и мне, мне неудобно, но если вы используете диван или что-то с мягкой обивкой, то вы не почувствуете. Хорошо, дальше мы с вами сделаем лодочку. Сегодня она нас будет преследовать в различных вариациях. Мы будем делать еще не по 20, а по 25 повторений. И первая лодочка у нас с вами будет. Стандартно одновременно поднимаем руки и ноги. 25 повторений. Руки вперед, перед собой, ноги назад, на выдохе. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, один, два, три, четыре, пять. Хорошо. Сделали лодочку. Теперь переворачиваемся на спину. Выполняем 30 двойных скручиваний. Одновременно отрываем лопатки от земли. Шею. Голову. Точнее вообще у нас изначальной позиции. Голова и шея на земле не касаются пола. Вес напряжен. Прямая мышца живота напряжена. Лобби согнуты в коленном суставе. Стоят на пятках. Моя задача в движении скручиваем и подтянуть грудь коленем. Колени груди на середине встретиться и разомкнуться. Но при этом я ноги ставлю, опускаю аккуратно на пятки, медленно. Корпус кладу, но при этом лопатки шея на землю не возвращается. То есть шейный отдел позвоночник и грудной отдел позвоночника скруглены. Ну, часть грудного. Поехали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ох, горит все, не может больше. Но я вам сейчас обоворю, на втором отходе будет проще. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Есть. О, хорошо. У меня с 17 началась прям желение, а на 25-м его просто уже было невозможно терпеть. Пришлось вот эти вот одну-две секунды полностью расслабить прямую мышцу живота, дать хоть немножечко ей расслабиться, потому что с 17 и 25 повторения я делал повторы с уже сильным закислением мышечным. Там, вот, нужно дойти до Жени и как говорил мой тренер, дойти до этого и еще 5 повторов. Вот 5 повторов медленно после этого жжения, и тогда ты молодец. Если больше, то еще лучше. У меня получилось 17 по 25, я думаю, по 24, 7-8 выдержу, но потом просто идеально мало терпеть. Итак, и завершающим нашим упражнением, а, да, и пресс у нас будет завершающее упражнение в серии. Поскольку у нас... Сегодня 6 силовых упражнений. Упражнение функционального не будет. Оно будет введено в серию из шести силовых. Вот такой у нас был первый круг. Второй круг будет отличаться, на втором кругу у нас только отжимания спиной копори останутся остальные, все упражнения поменяются. У нас еще где-то с вами 30 секунд подышать. Первый круг закончен. Разминка закончена. И мы плавно переходим ко второму кругу. Я надеюсь. У вас сегодня такой же прекрасный настроение, как у меня. Я сегодня вышел на улицу в качестве волонтера. Обошел две семьи многодетных, отнесли им подарки. Вот спонсоров у нас в Одинцово. И погода была на улице просто замечательная. И я вот радуюсь тому, что мне удалось официально подышать, не нарушая закон свежим воздухом. Вот. Но потому что я нахожусь в волонтерском движении. И сразу же я пришел домой. И все, я сижу здесь в изоляции вместе с вами и больше выходить не собираюсь вот. Поэтому сидим дома, тренируемся дома и держим себя в форме дома Итак, вторым кругом у нас будет с вами отжимания с узкой постановкой рук Чтобы проработать трехглавые мышцы плеча, она же трицепс Я рекомендую сейчас в данный момент, чтобы не заламывать кисти Ставить руки вот в такое положение треугольника. Вот тогда я хорошо чувствую трицепс, и при этом я не заламываю себе кисти. В положении, когда одна руки параллельно сильное давление происходит, и вот здесь сустав очень чувствуется. Мне это некомфортно, поэтому я их разворачиваю и отжимаю вот таким образом. Мы с вами также выполняем 20-25 повторений в зависимости от ваших кондиций. Итак, узкая постановка рук треугольником, на трицепс работаем 20-25. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, здесь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать, один, два, три, четыре. Ой, хорошо почувствовал трицепс. Единственное, что все равно чувствуется у меня сустав, сустав э, запястья. Э, если у вас есть какой-то лайфхак, а я ее могу забыть, напишите мне потом в личку или в комментариях. Но вот из постановки, где руки вообще параллельно, там прям сильно заламываю. Здесь я немножечко разворачиваю, и у меня нет болевых ощущений, были просто дискомфортны. Надеюсь, у вас более подвижный сустав, и вы не чувствуете дискомфорт. Вторым нашим сегодняшним движением будет приседания с выпрыгиванием. Это плеометрика. Мы с вами приседаем и выпрыгиваем 25 повторений. Единственное, что если, если у вас есть проблемы с коленным суставом, значит, выполняем упражнение из первого, э, из первого круга статодинамические Никакой плеометрики, если у вас проблемы с суставами. А у кого проблем с суставами нет, у кого не болят колени, ширина плеч, носочки в сторону. И сейчас мы с вами будем приседать ниже параллели с полом и выпрыгнуть из этого положения. Приземляться плавно на носочек и переносить центр тяжести на стопу и на пятку. Ни в коем случае не выполняем движение только на носках. Центр тяжести на пятки. С пятки переваливаемся на носок и выпрыгиваем. И также приземляемся, амортизируем на и переходим на полную стопу в центр тяжести на Вот как я это делаю. Присел ниже параллель На выдохе вверх. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, 8, девять, 10, 1, 2, три, 4, 5. О, отлично. Еще пять раз и ноги бы унесло окончательно. Очень хорошо чувствуется мышцы ног. Рекомендую, если мы выполняем с вами не круговой тренировку, силовую Попробуйте сделать вот таких 3-4 подхода с отдыхом в минуту между подходами. Вот так вот. Сто раз прыгнуть. С отдыхом в минуту между 25. Если у вас после этого останутся ноги, то у вас они хорошо подготовлены. Потому что забиваются очень сильно. Итак. Сейчас легкое упражнение для многих. И для меня в том числе отжимание спиной к опоре. У меня это шведская стена. У нас с вами 20 повторов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 20. Хорошо. Есть. Можно свободно до 25. Вот мы лично для меня это не тяжело. Хорошо. А вот теперь еще даем 20-30 секунд восстановиться дыханию. Потому что сейчас будет еще одно приометрическое движение. На второй круг приометрический дыхатель. Я специально поставил во вторым третьем потому что на третьем можно было бы уже расплескать борщ вот а выпады с прыжком попеременно меняем ноги и сами вами выполняем таких 30 прыжков то есть по 15 на каждую ногу меняем сейчас подышим подышим и прыжок меняем 1, 2, 3, 4, 5. Коленями стараемся. 6, а пол не 7, 8, приземляться. 9, на стопу. 10, с миска на стопу. 11, 12, высоко прыгать не надо. 13, здесь 14. Сам факт. 15, разножки. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Очень сильно занимается. Ой, Фу, господа, если вот у вас не получается тормозить мышцы, вы бьете коленом об пол, наденьте или наколенники, а лучше на коленнике подстелите коврик. А лучше, если не можете тормозить себя мышцы и тормозить за счет удара коленом о пол, сменить упражнение. Вам пока рано его делать. Если вы не можете амортизировать и гасить инерцию, гасить движение мышц, если вам приходится отбивать колено по сменить упражнение делать то же самое выпад с шагом назад это надо сказать вначале надеюсь вам хватило ума если не получается прыгать значит отведение приставил и, и работаем по перемену на тот случай если физическая форма пока не позволяет делать биометрику. теперь у нас с вами лодочка но мы вместо того, чтобы руки держать впереди, подводим их, в локти к корпусу, возвращаем вперед, расслабляемся. Также 25 повторений. И ноги поднимаем. И один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть.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 18 19 20 1 2 3 4 25 Хорошо Почувствовал поясницу Очень хорошо Сейчас 6-ое упражнение в кругу Это будет склепка, это тяжелое упражнение, если у вас не получается склепку, делайте двойное скручивание. Если почувствуете, что двойное скручивание тоже уже не идет, значит делайте обычное скручивание, ноги согнуты в коленном суставе, шея, голова, верхняя часть грудного отдела позвоночника не лежит, то есть лопатки не лежат. Мы выполняем скручивающие движение. стараемся как гусеница скрутится, чтобы грудная клетка путем скручивания приблизилась к коленям и вернуться в это положение. Вот моя рука идеально сейчас изображает вам скручивание. Вот они. Нифига себе я этот не букловод, а как он там. О, вот, да, рукой своей показал. Молодец. Теперь на деле. Что, о чем я вам говорю. Вот это у вас с вами. Вначале вот, вот движение скручиваем. Больше не нужно. Вот движение двойное скручиваем. А мы с вами сейчас сделаем склепку. Вот такую. 20 повторов. 2, 3, 4, 5. Ноги прямые, 6, сложиться, рассложиться. 7, 8, 9, 10. И еще десять. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Еще пять. Шесть. Семь. Восемь. Умер раз. Девять. Еще раз. Десять. Опа. Хорошо. Хорошо. Я чувствую прекрасно. У меня с тринадцатого началось решение. Есть лайфхак, так, на самом деле простите это упражнение. Многие считают, что если мы положим, точнее, не положим, а будем держать ноги на весу и не будем касаться легко пола, а будем их удерживать на весу, то так будет делать тяжелее. Неправда. Так делать намного проще. Не намного, но проще. Объясняю почему. Если у вас достаточно сильный пресс как стабилизатор корпуса, вот это. Время в напряжении он выдержит. Вы же стоите наверняка планку минуту. А здесь есть такая, такой вариант планки. Вот он. Вот такой вариант планки есть. По-другому немножечко называется, но тем не менее. Тоже статическое движение. Тоже очень тяжело вот так минуту продержать, поверьте. Так вот, если у вас достаточно крепкие мышцы стабилизатора корпуса, прямая мышца живота, а свои мышцы живота достаточно крепкие, то удерживать вот эти 20 повторений ноги на весу, не составляет труда, но когда мы полностью кладем ногу, аккуратно, без этой, прикасаемся пяткой, там происходит секундное расслабление, мы расслабляем мышцу на 2 секунды и следующим движением нам нужно опять аккумулировать полностью весь организм и заново напрячь мышцу и из расслабленного положения оторвать ее от земли и снова коснуться. И опять же плавно вернуть по полной амплитуде вниз и не в отбивку отскочить, а именно вернуть, положить и оттуда через долю секунды стартовать. Это сложнее, чем удерживать на весу. Я на весу спокойно 30 повторов сделаю и не, так сказать, не сильно расстроюсь, а вот 30 повторов из полной амплитуды для меня будет просто убийственно тяжело. Хорошо, завершился наш второй круг. И моя болтология, и лайфхаки на сегодня привели нас к плавный третьем кругу. Сейчас глоточек воды, и мы начинаем с вами третий круг. Оператор, тайминг. 16.42. У нас с вами 18 минут до конца нашего занятия. 18 минут на то, чтобы закрыть третий круг. Мы его закроем с вами за 10. Если я перестану болтать. Мы с вами сделаем сейчас отжимание лучник. Многие из вас какие-нибудь делали. Я очень редко его делаю. И вот это отжимание выглядит следующим образом. Опускаемся и перетекаем отсюда. И работаем вот таким образом. Ориентируемся с вами сейчас на 20 повторов. перекатывания от одной руки к другой. Не касаясь грудной клетки пола. Три-два раз. Начинаем. Дорогие мои. Лучник. У кого не получается лучник, значит отжимаемся или с опоры или с колена, или формясь. Ищите способ и отжимайтесь а я делаю лучника 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20. Есть! Для мышц не такая сложная задача для мышц груди, для мышц плеч, для трицепса. Но подключаются очень хорошо мелкие мышцы стабилизатора. Здесь у меня пресс был в напряжении и грудные, зубчатые мышцы напряжения. Э -э прикол в том, что э -э сама мышца большая, допустим, даже если большая и небольшая, такая как трицепс, она занимает около 3-4% от общей мышечной массы тела. Но при выполнении движения центр тяжести, центр нагрузки обычно лежит на какой-то конкретной зоне в зависимости от нашего положения в котором мы выполняем упражнение симостатически его выполняем мы какую-то часть задействуем а часть мышц получает нагрузку опосредованно не полностью потому что ну, не, не задействованы конкретно вот в этом положении не задействовано просто меньше а когда мы делаем какую-то динамику перекаты, мы прям заставляем полностью ее включиться потому что Выполняем движение по разной траектории с разной амплитудой движения. Более подключаем мышцы синергисты, стабилизаторы. Хорошо. Теперь ничего не меняется. В плане э, сейчас у нас будет с вами э, приседание. Шире уже в, прыж, в прыжке. Мы с вами его сделали, 25 повторений, повторений. приседания. Ширина плечи и Прыжок. Широкая постановка ног. Прыжок узкая Таких 25. Готовимся. Вдох-выдох. Работаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Параллельно с полом. 8. Делаем. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 25, хорошо, хорошо, чувствуется хорошо, подключается приводящая мышца ног за счет широкой постановки, но все-таки вариант с выпрыгиванием из глубокого приседа гораздо жестче, итак, здесь Упражнение, которое у нас остается статичным на протяжении наших трех кругов отжимания спиной к опоре, я его сделал в качестве отдыха между двумя упражнениями на ноги. Два, три, 4, 5, 6, семь, 8, девять. Чем плавнее будем работать, здесь тем больше возможности. 12 ногам отдохнуть. 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 есть. Надеюсь, у моих ног было хотя бы, хотя бы 30 секунд. Сейчас Мы будем выполнять движение, знакомое нам. Я его давал уже много уроков. Выпад шагом назад. Вынос колено вперед. С выпрыгиванием. 15 на каждую ногу. Если же вы не можете делать выпрыгивание, делайте просто вынос колена или с ударом ноги фронт-кик. Итак, я начинаю с левой ноги, правый уход назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пять. Хорошо. Подгрузил нехилу ногу, квадрицепт забился. Встряхнем пару секунд. И теперь правая работает, левая Выносим ее. Раз. Два. Не хватает кислорода. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо, правая, полегче. Фу, я выход... в воскресенье отдыхал, не тренировался. Пока у меня легкая была тренировка. Не бы размынки назвал. Поэтому организм отдохнул. Сегодня у меня прям хорошо. Но под конец вот у нас осталось с два упражнения. Фу, я задышал. Задышал, не хватает кислорода. Начинает кружиться немножечко голова. Это не есть хорошо. Я надеюсь, ваше помещение проветривое. Подышите. Глубокий вдох. Сильный выдох. Из положения стоя. У нас с вами осталась укрепленная лодочка. И скалолаз на пресс 50 повторов. <coughs> Лодочку мы с вами сейчас будем делать. Я называю это движение тюленей. Наша задача будет одновременно поднимать правая рука, левая нога. Левая рука, правая нога. По 15 на каждую сторону, попеременно. Итого 30 движений. Похоже на диассированных тюлений. Итак, 30 повтор. Правая рука, левая нога, левая рука, правая нога. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 раз два три 4 5 шесть семь тянем носочек 8 вот себя 9 десять от себя Один. два три 4 5 6 семь восемь девять Здесь Хорошо. Молодцы. Самое последнее упражнение скаловаз. Для многих оно легкое, кому-то тяжелое, кажется. Но мы с вами тренируемся разнообразно. Это упражнение из разряда динамической версии планки, где мы с вами подносим из положения планки стоя на, на руках, да. В кистях рук, на ладонях. И с вами очередно подносим колено к груди. И меняем. И в разножку в прыжке работаем. Раз. Сегодня разнообразные были. Если вам какой-то из этих трех кругов понравился особенно, рекомендую его выполнить в четвертый раз. А если вам понравилось два круга, выполните пять кругов. На сегодня у нас с вами все. С вами был Павел Карпачев, фитнес-инструктор клуба «Сильвер Джинго» от Мы с вами сегодня находимся в онлайн-спортзале «Декатлон». Это вода марки «Вода». Подписывайтесь под наши аккаунты, будьте дома, будьте здоровы, соблюдайте рекомендации, чаще мойте руки, чаще улыбайтесь, будьте здоровы. Встретимся с вами завтра в 16.00 и проведем очередную мощную драйвовую тренировку в условиях изоляции. Всем здоровья, пока!